Один парень решил жениться, скромный был до невозможности, решил спросить, что делать нужно в первую брачную ночь. Приходит к друзьям и говорят, друзья, я женюсь, а что нужно делать в первую брачную ночь? Они ему говорят, слушай, да ты не переживай, что она делает, то и ты делай, ай, все у вас получится. Наступила первая брачная ночь. Жена видит, что муж никак инициативу не проявляет. Взяла все в свои руки, разделась, и он разделся. Легла в постель, и он лег в постель. Лежат они, значит, думают, дай-ка я разожгу этот огонь страсти. Раздвинула ноги, и он раздвинул ноги. Прошло пять минут, он у нее спрашивает, «Дорогая, ну, ну, а дальше-то что делать?» Она говорит, «Ох, полежим давай, может быть, кто жахнет».